А Здравствуйте, представьтесь. Начальник отдела Жукова Мария Леонидовна. А, за Марина Леонидовна. А вам звонит корабельников Роман Николаевич по исполнительному производству, почему-то почему оно находится у вас. Исполнительное производство номер 2677. Давайте посмотрим. Угу. Давайте посмотрим так. Угу. Что нужно сделать? Так, а это было использовано, производство у Ярохиной. Ерохина, мне сказали, okay. в отпуске. И, а почему mm -hmm. теперь вы? Вы его заново возбудили как это понимать? Вот я сейчас на сайте приставов смотрю. Нет, при уходе одного судебного пристава данное производство передается другому судебному приставу. Так как у нас больше приставов нету данное производство передано было мне как начальнику. А, вы начальник. Хорошо, очень даже замечательно. Да. Так, а на каком основании было возбуждено э, исполнительное производство? Я отправлял требования документов неоднократно, раза три или четыре. И мне даже ответа никакого не прислали. Я затребовал документы, да, обосновать и вообще документы, документально подтвердить свои действия. И вас то же самое прошу. Вот могу даже вас спросить, у вас доверенность есть? Это же уголовная... Да, У вас должна быть доверенность. А на что? На, на, на ведение дела исполнитель производства. Давай Николаевич, в моих должностных обязанностях при должности прописано угу. возбуждение исполнительного производства в соответствии с федеральным законом об исполнительном производстве. А вы внимательно смотрели требования, а вы, вы как бы там вот есть пункты законов, на которые вы не даете ответа никогда. У вас доверенность есть? И У вас у... доверенность. А вот э, согласно инструкции, по... сейчас секундочку, выслушайте меня, я вам скажу, может быть вы не в курсе, инструкция по делу производства федеральной службе судебных приставов, пункт 3.3.11 а? о доверенности. Доверенность долж... подтверждает наличие у представителя прав действовать от имени службы, а также определяет условия реализации и границы этих прав. Доверенность у вас есть? Или у Ерохиной была доверенность? Я вам хочу это более того сказать. Если вы делаете какие-либо движения в своей организации без доверенности, то вы попадаете угу. под уголовную статью. Статья 286. Это превышение должностных полномочий. Угу. Вам Хорошо, напишите, Роман Николаевич, заявление в органы прокуратуры по северно району о привлечении к уголовной ответственности вот именно по этой статье, которую сейчас вы указали. Только не забудьте дописать, что за заведомо ложный донос предупрежден, а то uh -huh. у вас не примет это заявление. Так, я хочу да. вам, да, вот я это хочу, укажите. я укажу, mm -hmm. еще я хочу вам добавить, то, что заявление будет написано не только в северно но и будет на написано заявление в Следственный комитет Российской Федерации э, по борьбе с коррупцией. А туда и нужно, а туда и нужно, да, и следственно напишите. То есть вы, так, вы согласны, Интересно. что вы без доверенности действуете, да, у вас ее нету, у вас лично? Мне доверенность на мои произведения, моих действий в рамках исполнительной опроса не нужна, потому что в мои должностные обязанности приказом принята на службу 10 лет назад. И в мои должностные обязанности входит исполнение исполнительных документов, актов других органов, восстановление других лиц. Поэтому по поводу доверенности, вот то ли вам кто-то неправильно разъяснение дает, то ли вы неправильно считаете статьи, Роман Николаевич.